Так, и мы продолжаем эту Я надеюсь, со мной больше слоны не буду бегать. Так, секундочку. Чуть-чуть сяду по воду. Ужас какой-то. Надеюсь, за мной теперь слоны не буду бегать. Я уже не помню, на самом деле, на чем я остановился. Не уверен, что геничная, но без кофе никуда. Теперь мне меня есть вода. -хм. Я прям лифтом не говорил, правда? знаконец Ладно, посмотрите, Элик пока кофе варится. Он долго разве варится? На самом деле, хрен его знает, сколько кофе варится, у меня кофе машинка дома. О, В смысле? Я, я, я же. О, кофе. Кофе сделалось. Да, да, да, это наш кофе. В смысле, ванны. В смысле терпеливее? Туалет? Может, воображение разыграло? кофе, наверное, никак готов. Как так быстро? Я ж только что под... О, твою... Блин, твою мать. Что, эти скотины выпили кофе? Кто вы такие? Кто вы такие? Ха-ха-ха, ты права, дорогая. Ж что? Ты, ты кто такой? Эм, Вообще-то, что? Мы... Я только что... Блин, это все кофе готовил три часа. Да нет, конечно, ничего. Тут, блин, вода с потолка. Милые все хорошие какой-то блины. Или же уже с родными или как я не понял. Вы умерли? А, да к ней умерли. Ну, нормально, что, конечно, умерли. Не говори чепуху, но. Даже если так рассвет мешает тебе выслушать мудрый совет. Вот, думаю, нет. Вы сдохли. Да как-то стрёмно. Я не хочу слушать совета не вики. И за это не сюда пришли. Так вот слушай, сынок. И внимая глаз совести. Звучит разумно. Мы слышали о тебе. Не самые приятные вещи, Верга. Блин, родные, ничего. Чего я вообще-то выселяю всех с дома, нет? Ага. Почему-то я становлюсь жадным. Вы посмотрите на мою квартиру. Какая жадность? Если бы я был жадным, в квартирах тебе было лучше. В жопу идите. Вы же подохли. Блин, это моя работа. Что значит ценой благополучия других людей? Я реально усердно работал. Че вам надо? Я ищу мисс Гудвин. Я пришел по адресу. Что? хера вообще. О, oh, мисс Гудвин здесь. Что? Она ушла? Куда? На вождение? Что это значит на вождение? Это когда на вода? Ну, Я хочу свой сраный кофе. Я его готовил. Дайте мне мой кофе. Я сохранялся. Да, их третий раз сохраняюсь. Я хочу свой сраный кофе. Дайте мне кофе. Твою мать! Что значит кофе закончился? Я? Да, ты что? Да, да, да, да, да. да. Я хочу пожрать. Я хочу свой кофе. Я вообще не понимаю, что происходит. Куда мне идти? Пусто. Зачем эти ящики? Я не знаю, зачем тебе ящики, чувак. Я в твоей комнате не живу. Куда мы можем свалить? Тут полно всякого хлама. А теперь идет дождь. Что? Я что-то нажал. Мы походу переодеваемся. И чё? бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла Он куда-то пошел. Не заблудился. Ну да О, тут что-то есть. По вход воспричем. Какое посторонний, если сюда, сюда пришел, а не посторонний, понял? Сучка. Его хижина где-то поближе. О, мы опять кого-то идем выселять. О, опять слоники. Я надеюсь, опять будут слоники, потому что мне прошлое очень понравилось. На самом деле, ни хрена не понравился. Я писился как маленькая девочка, но все же. Фух, нашли. Вот она. Интересно, куда мы идем? Почему я ничего не читаю никогда? Это Прайс, я ищу мистера Тейлора, мы идем выселять тебя. Либо его не дома, либо на канаре меня, Ну, по-любому нужно поговорить. Пошли через окно, чувак. тут еще что-то есть. Заперто. Ну и все, валим отсюда нахер. Чувак, мы пришли в лес, какую-то жопу. Думаешь, у тебя не завалят? О, видишь, у него есть дробью, мне кажется. Здрасте. Должно быть вы, мистер Тейлор? Да, это я. А я Прайс, при этом познакомиться. Бла, бла бла бла бла Я знаю, зачем ты пришел к угрозам. От нее давайте просто поговорим. Муниципально бла бла бла бла бла, -бла. А, я понял. То есть мы хотим его выселить нахер для того, чтобы построить здесь дорогу. А мы ему дадим денег или нет? Вами правят деньги. А как же сострадание? Это мой родной дом. Все равно было тяжело был мы это уже сподговлено. Не забывайте, что мы предлагаем удовольствие компенсацию. А если вы откажете, нам придется конфисковать вашу собственность. А -а -а. На самом деле, честно, я это даже не хочу читать. А -а -а. мы идем в охишин. Круто. А -а -а. На самом деле. Я как-то печалюсь, потому что индустриализация всего этого дерьма, которое происходит сейчас. Меня печалит. Это та я повторился. Почему? Наверное, потому что я хочу, чтобы мы как-то жили получше. Ну, как жили получше. Не в том плане, что технологический прогресс. Вот я социополитическая личность. Я хочу жить подальше от людей. И, знаете, мне было круто, если бы я жил в такой хижине. И ни от кого не зависел бы. Ну, это посилка для собак. Пахнет странно и пугающе. И к чему я это говорю? М -м -м, к тому, что... Потому что хотелось бы вернуть лихие 90-е... Простите. Лихие... Там, тысяча Блин, это, нет, я даже не знаю, какое это столетие, твою мать. Я идиот. Ой, спички, нашел спички. Сама критика, кстати, всегда важна. Не забывайте это, Не забывайте это, детки. Сперва нужно раздобыть дрова, раз дрова, два дрова. Вот и все дрова. А где мне дрова взять? У нас есть хищня, где дрова. Стоп, я знаю, куда нам нужны. Че? Я не поджигаю урна. Почему? Хоть головонки не очень люблю, но я собираюсь, я не собираюсь их сжигать. Ну и зря, чувак. Я бы сжег их нахер. Так и выйдет без них камень не разжечь. Но все же, куда мне пойти? Где мне дрова взять? Почему какой-то мужик иду домой и ищу дрова? Стопка дров, возьми немножко. Ура! Я все честно не понимаю нафиг. Да, да, теперь разожжем его. Черт, набери дрова, влажно. Тво мать! Э, бумага. О, пойдем за сканвардом. Зачем мне это нужно? Какого хера? Я слушаю какого-то мужика. Ну да ладно. раз уж сказал. Блин, ну возьмем вс чудо. Он <говор> меня уже раздражает. Он такой медленный, медленный, медленный. Так, давай я его эфир спали. Фух. Я сотворил огонь. Огонь? Да, я сотворил огонь. У. И бомжары пошли. Мне кажется, он нас завалит скоро. Так. Хорошо. Домж. Нам нужно тебя уже выселять, наверное, нет? Что не делать здесь? О, вижу, то рай же камень, будь урю. Да ты ж так я просто. Его собака попала. Вы хотите, чтобы я и нашел его? И это довольно загадочное исчезновение Как это? Но ну, она была здесь, когда я прошлой ночью начался спать, и, насколько мне известно, открывала двери... Она... А, открывать двери она не умеет. Тем не менее, на рассвете она исчезла. Хм, значит, она должна быть внутри. Я тоже так думаю, но нигде ее не могу найти. Если найдешь ее, я подпишу любую бумагу, которую ты мне дашь. Договорились. Я выясню, где она. Удачи, пацан. Спальня на она спится, но и в водной комнате. Хорошо, спасибо вообще это происходит чувак я отвечаю я бы блин если бы мне какой-то мужик сказал вообще левый найди мою собаку курьера вообще О, обратно к этому мужику. найди в его доме блин собаку Бедная собака накинулась на сконус. Зачем? Что, прости, блин, я прослушал тебя. А, постоянно так, с девушками так, блин. Какого Пахнет странно, пугающе. Да, да, да, да, да, да, да. Да мой уже какой-то... Похоже, он что? Похоже, он любит гололомки. Да мне пофиг вообще. Так лично с девушками. Никогда их не слушаешь. А потом они такие говорят. О, слушай, ты мне обещал там купить. Не знаю. Двери новые. Потому что ты прошлое выбил. О, ого. Я здесь не был. Миска собаки. Нихера у него дом оказался святочий маленький. Так, сальник. Ой, простите, ванна. По жене я он умолчал Она еще все ваняет. Ладно, нужно подумать. Если простите, еще воняет, то как... Так как же пахнет собакой? Полагаю, можно сходить по заку. О, нихерась. Куда мы идем? Гера. Что? Какого хера? Это был петух огромный. Что за дерьмо? О, в этой дверь дыра. Собака могла мне залезть на дверь я к двойзу молки. Я не смогу в ней поговорить с мистером Тейлором. Вы ну, блин, я не знаю. Я, походу, это один видел. Это огромного петуха а что в ней дыра полагаешься спокойно, боком ну, логично за этой дверью подвал но я не пользуюсь сигналами вот мудак но я не дурак и сохранил подсказку чтобы вспомнить его прекрасно я могу найти ее видишь ли мне нравится головоломки поэтому я думаю спрятал комбинацию в одной из них если память мне подводит необходимое тебе слово 3 «три...», три точно 3 я не знаю, возможно, три Мне кажется, мне сейчас нужно будет пойти Сделать А, а. а что? Что у меня? Какой три? Какой хера три? Ты мудак Какой, какой в жопе три? Это сюда надо написать? Куда это надо написать? О, твою мать. Хорошо а, вот так вот оно пишется Я понял, секундочку Так, я все понял 5, 6, 7, 8 Наверняка А может и нет, а может и идиот 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 Так Я уже забыл, как, как это делается 5 6 7 Блин, твою мать 8 есть! Это было несложно, на самом деле. Отлично, я сохранила свой прогресс. Супер. Нет. Мы идем к собачке. Она дохла. Почему мне кажется, что бачка дохладила? Э, стоп, тут уже нет вони. Мне кажется, нужно обратно. Так, так, так, так, так. собака убежала куда-то в жопу. Ну ладно, хрен с ней, мы пойдем все равно за ней, поскольку нам нужно отжать у чувака квартиру. Это такой идиотизм на самом деле. Идиотизм. Идиотизм. Я открыл дверь. Угу. Сука. И туда. Молоток пила яичницу в Может пригодиться. Зачем? Куда? Куда сера? Куда иду? Я надеюсь, я правильно. Потому что мне кажется, у меня кто-то сейчас здесь завалит Кто позавалит нахер? Может я иду за какой-то долбаной собакой, которая воняет? Может она пыла? Убрала? Прямо правильно Собачка дохла! Ура! Кипящая кролика ничего не решит. Что? Вот дерьмо, надеюсь это не ее Как же он будет кипящая кролика? Ты что, придурок? Какого хера? Ты... Собака, what the fuck? Сюда, девочка, мне не хватит, может, что подойти? Че, это хватит? Да давай, давай, давай. Твою мать, она больная на Может, я брить бензином нахер? Икрую. <смех> я без понятия. Так, Ам. так, я вернулся, извините, я на одну минуту. Видимо, я открою лисицу. Возможно, мне стоит поджечь Тогда что мне делать? Нет, нет, я не знаю <смех> Блин Так Что мне делать? Что мне сделать с бензином? Как мне выманить собаку? Как мне дальше жить? Как мне зарабатывать до хрена денег? Как мне пролезть в эту дырку зачем-то? Как мне... Что? Что здесь? Я не помню. Не, нафиг оно мне надо. Как мне убивать людей? Стоп, нет. На назад вернись, пожалуйста. Я думаю, это как-то все объясняется. Но я все равно не знаю, что мне делать. Что это такое? Это старый генератор. Посмотрим, осталось ли в нем что-нибудь. Ничего. Окей. Не заправлю генератор бензином. Ничего не произошло. Ух ты. Так, у нас свет появился. Cool um, we'll uh -huh. okay uh, а Я к этому мужику пойду. Теперь посмотрим. И что? Типа... Это нормально? Это, это твою мать, нормально? Да? Да? Честно. Это, это, это, это ересь? Эм, не, ну фиг, фиг с ним, я кого-то убил. Теперь у меня есть перчатка. Эм. Мне почему-то кажется, что убил какого-то человека. Но зачем мне теперь перчатка надо? Эм, возможно, чтобы собака погрызла мне за руку, да? Ну ладно, я, я дам тогда собаке перчатку. Это жесть какая-то, блин, <смех> Юрия. <смех> не понимаю, что происходит Вот этой игре, что с ним не так? Это реально конченная игра, эта перчатка пахнет трубой. И ч? Ага. Блин, я вообще не думаю. Ладно, собака, понюхай перчатку. О, да, вот, иди сюда. Почему мне кажется, что она будет за ним бежать? Кто у нас хорошая девочка? Гаф! Твой хозяин разволновался. Ты должна идти домой. Хорошая девочка. Ладно, пора возвращаться. Серьезно? Чувак. Что это за детизм? Опять слово твою мать. ха сдохнет. Лох, слон, лох, слон, лох, слон, слон, слон, слон, слон, лох Что? Блин Ты я нашел? Спасибо, пацаны, я документы, они внутри можешь их забрать А я пойду, теперь уходите, я знаю, легче, Прощай, У меня аж мурашки по коже, потому что... Как мы... Да что за дерьмо? Мистер а, Макдейт, Бруттон и Мурра. Бр. Твою мать. Что за дерьмо? Почему должен быть жестким? Что за... что за... какого хера? Пошли в жопу, я даже не хочу вас слышать. И почему я должен танцевать? знаете, это так ущербно выглядит. Почему я должен какие-то уроды богачей Нахер Нахерни-то, суки. Сука, нога. Ну Все, что происходит. Я очень хочу уже закончить на самом деле серию. А, да, кстати, насчет X. Что? Насчет SCP Джейн убийца будет завтра послезавтра. Не, Ну тогда-то свалить не территорию или нет? Что мне как бы не хочется свалиться сюда никуда? Куда я иду? Не, нахер, валим, брат Валим к свету, валим к свету, валим к свету Возможно... Дальше уйдет свет Ух, твой тюк, бля Ты кто? Оу! Ты похож на мою бывшую Ладно, не смешная шутка, тупая, глупая, дурная Это... Так моя бывшая стрела держит, блин, да перестанет, Серега. Это та же мой. Я я больше не буду шутить, честно говоря. У меня и так не получается шутить никогда. О! Да сколько ты можешь это бабку вспоминать, слушай, у меня такая конченая дурная память, что мне кажется.. Я бы был хорошим вот этим вот агентом, который выселяет. Видишь, знаете, почему? Потому что у меня память вообще кончена. Ну, чувак, что? Мы как бы уже подошли к бабке. Должен с ним поговорить? Нет. Ну что? Я упала и не могла подняться. Он все крытает. Блин, я даже не знаю, как это на будет винить себе за то, что он бабку выкнула или чем. «Ну, допустим, ты звонишь и что?» «Я не знаю, как тебе подойти. даже не знаю, где, где я и где нахожусь». «А, вот я. Да, говорит мистер Прайс. Верно. Меня зовут Стюартс. Прошу прощения за то, что побеспокоил вас в столь поздний час. Что вообще происходит?» «Речь пойдет о мисс Гудвин. Знаю, вы не ее родственник, но, боюсь, у нее больше никого не осталось. Она попросила позвонить вам». Вчера у нее случился инсульт. Ого, и как она сейчас? Несмотря на то, что ей здоровье сильно пострадало, сейчас на порядке. Однако она падает духом. А уж если человек падает духом, то, как говорится, и тело чахнет. Мне больно это слышать. Да, кстати, это как печально. Когда мы хотим жить, то и наше тело не хочет жить на самом-то деле. Простите, я даже не знаю, что сказать, понимаю, но она попросила позвонить именно вам, Бестапресс. Вы не могли бы ей навестить ее? Уверен, для нее это многое значило бы. Что за... Блин, на самом деле, я бы вообще не хотел бы навещать ее. Просто как-то, блин, печально, я не знаю... Это очень печально. Ну да, ладно. А насчет SCP и всякого прочего ереси, который я обычно снимаю, я это все буду делать только позже немножко. Так, квартира пройдет с Сейчас мы сохранимся и будем с вами прощаться, да, ребят? Я сохранил прогресс. Также вам скажу, даже для. Десяти, пяти, восьми, шести, девяти, еще много цифр, которые я знаю, хотел бы сказать. Человек, я буду делать видео, если не скажешь, что вам это интересно, что им это интересно. Заговорить ночь. ночью. Что? Я думаю, надо прощаться, да? Как прощаться? типа Пока, спасибо. Лайки, файки, лайки, пайки, дайки. Всем пока.